The энд прощание с лицеем имени Лобачевского. Мы с классом готовились к выпускному. Вот это тоже было очень хорошее времяпровождение. Последний раз со всем классом, очень дружно. Это в любом случае очень теплые, яркие и приятные воспоминания. Хочешь 300 тысяч? Это реально. Благодаря проекту мы сформируем определенную базу доноров из студентов КФУ. Это поможет в дальнейшем нам очень оперативно находить людей с определенной группой крови для центров крови. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Карина Саяхова. Студентам Казанского федерального университета вручили медаль Олимпиады Я профессионал. Церемония награждения медалистов 5-го юбилейного сезона Всероссийской студенческой олимпиады состоялась в Москве. Проект реализуется в рамках президентской платформы Россия страна возможностей при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В числе 110 медалистов со всей страны были награждены и обучающиеся Казанского университета. Студент 4-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Артур Ахтин. Магистрант второго года обучения Института вычислительной математики и информационных технологий Владимир Михайлов и магистрант первого года обучения Института международных отношений Екатерина Тухтаева. Прием документов в Казанский федеральный университет продолжается. О том, какие новшества ждут поступающих в ВУЗ, узнавал Амир Ахтямов.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 Подошли к концу самые беззаботные времена для выпускников среднего звена. В лице имени Лобачевского-Казанского Федерального университета прогремел выпускной вечер. Подробности смотрите в сюжете. 29 июня в культурно-спортивном комплексе Казанского Федерального университета «Уникс» состоялся выпускной вечер лицея имени Николая Ивановича Лобачевского. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов и торжественных речей. Лицейстов радушно поздравили одни из самых значимых фигур в сфере образования Республики Татарстан. Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский и директор лицея имени Лобачевского Елена Скобельцина. Я пришел в этот день поздравить вас, молодых людей, от имени руководства в нашей республики, от имени президента Татарстана Густарна Горьковича Миниханова органов государственной, власти нашей республики, муниципальной власти и, конечно, от счастливых родителей, которые вместе с вами, дорогие наши дети, переживали за предстоящие экзамены, за выбор профессии, за выбор вуза, если вы там хотите продолжить трудиться. Сегодня очень интересный день. Действительно, наши выпускники которые являются уникальными выпускниками, поскольку они выпускаются не только из лицей имени Лобачевского, они выпускаются из стен Казанского федерального университета. Не у всех в Казани, в Республике, в России есть такая возможность обучаться в лицее Казанского федерального университета. Я сегодня прежде всего отчитываюсь перед вами. Наш педагогический коллектив сделал все возможное, чтобы вырастить наших выпускников здоровыми, счастливыми, умными и обогащенными и знаниями, и эмоциями. К празднику по случаю прощания с детством была подготовлена достойная масштабная программа. Одним из самых ярких и душетрепещущих номеров концерта стал вальс выпускников, который уже для многих стал обычаем и ритуалом. Особое значение также придали ребятам, чьи баллы на ЕГЭ достигли максимума – 100 баллов. Лицистов удостоили чести выразить свою благодарность за 11 лет непрерывного образования и помощи во всех их начинаниях. Мы с классом готовились к выпускному. вот Это тоже было очень хорошее времяпровождение, Последний раз со всем классом очень дружно. Это в любом случае очень теплые, яркие и приятные воспоминания. Стоит отметить, что имени Лобачевского Казанского федерального университета ежегодно показывают высокие показатели. По всем предметам результаты ЕГЭ учащихся превышают республиканские и российские показатели на 10-15%. Отправляем ребят в свободное плавание, не надеемся на блестящие результаты в студенческие годы. Карина Саяхова, Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз. В Казани подвели итоги республиканского конкурса по предоставлению грантов для физических лиц. Кто же стал их обладателем, расскажет наш корреспондент. В Казани завершился грантовый конкурс для физических лиц от Министерства молодежи Республики Татарстан, по которому молодые люди могли получить до 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта. В число победителей конкурса вошли и представители Казанского федерального университета, которые получат необходимое финансирование для реализации их проектов на сумму от 60 до 255 тысяч рублей. Проект Донора НКО» он направлен на популяризацию донорского движения среди молодежи. В рамках проекта мы планируем провести серию образовательных мероприятий, донорских акций на базе Республиканского центра крови. Также планируется выпуск серии подкастов с действующими донорами КФУ, а также с действующими лидерами донорского движения Республики Татарстан. Благодаря проекту мы сформируем определенную базу доноров из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 Конкурс проходил по 14 номинациям. Творческие инициативы молодежи, Инициатива молодежи по поддержке туризма, Научная инициатива молодежи, Карьера и профессиональная самореализация и другие. Также в этом году были добавлены три актуальные номинации. Инициативы, направленные на поддержку молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, развитие механизмов оказания психологической помощи молодежи и социальное предпринимательство. Мой проект называется ⁇ Языковые курсы ⁇ «Лига Languages. Это образовательные кружки, которые направлены на бесплатное изучение языков студентами Республики Татарстан. Это будет происходить посредством проведения языковых уроков. Данный проект решает задачи, которые связаны с адаптацией и социализацией иностранных студентов Татарстана и организацией их досуговой деятельности. И самое главное, чему способствует проект Legal Languages, это продвижение идеи духовного единства, дружбы народов среди студенческого молодежи. Выигранные деньги гранта способствуют улучшению и расширению проекта и пойдут на оплату труда преподавателей, также на приобретение принадлежностей, необходимых для их работы. Республиканский конкурс по предоставлению грантов функционирует ежегодно. Любой желающий может подать заявку на сайте субсидия.татарстан.ру и получить возможность реализации социально значимых проектов в сфере молодежной политики. Алина Красильникова, Универ -ньюс.